Всем здрасте. Лолита грустная, танцую. Этот клип, как бы это сказать, не то чтобы он фурор произвел, но его преподнесли как очень ожидаемый. Я помню, за двое суток мне система или где-то так прислала ссылку с напоминанием. Я включила на напоминание, и много людей ждали за двое суток до. То есть таким образом подогревается особенный интерес к клипу. Его же... Какого-то вот, числа я тут уже не вижу. 25. Его же дата выхода и содержания. Оно, очевидно, намекает на то, о чем все подумали. Сейчас я покажу детали, на которые никто обычно не обращает внимания. Они что-то значат. Формат клипа квадратный. Это старый формат. Вот для сравнения. Вот, видите как? Пошире. Есть еще ультра-новый формат, где еще шире и еще уже вот это изображение. Здесь старый формат. Вообще с помощью моды, с помощью таких мелочей, на которые никто не обратил бы, может быть показывают что-то, эпохи, какие-то периоды временные. Подумайте, ведь это же удобно, да? Дальше, зрачки. Посмотрите, зрачки тут. Я на замедленную включила, может найду более удачный кадр. Никто ничего не скрывает, зрачки вертикальные. У меня слегка размыто, а при пересъемке и при перезаливке там еще ухудшится качество. Люди не придирайтесь, у меня качество на входе вменяемое, а так показывает почему-то плохо. Система уже знает меня в лицо и мечтает дать по лицу. Ну так вот, и не знаю, будет ли видно, просто присмотрите на этих секундах сейчас. На 11 секундах и дальше это действительно не нечаянно пропущенный кадр, не показалось, не замазалось. Они конкретно показывают, что они уже ничего не скрывают. Медведь, обязательно сейчас обсудим медведя. Сейчас животные в этом клипе. Медведь, которого я ассоциирую, не только я, со славянами и славянизмом. Видите, а вот почему так? Ведь это одно из очень многих животных. Одно из очень многих. Почему? Дальше свинья, которая ассоциирована тоже с генмодифицированными людьми. В расцветке коровы. И она на такой же шкуре сидит в расцветке коровы, то есть млечный путь галактика. И в начале, когда они бегут, сейчас, сейчас, вот этот кадр специально бежит так, он как обезьяна. По мнению Дарвина, от обезьян произошли люди. То есть тут три животных символа человека, и один из них подчеркнуто славянский. То ли славянский, то ли немецкий, может еще быть. Сидит связанная в перчатках, перчатки масоны. Я не знаю, чем еще эта песня. Я уже привыкла к тому, что подряд снимают просто тона и ее ситуацию. Так что грустно я танцую, ей не нравится новая политическая рокировка. Остроумный момент клипа. Цветовая гамма, в которой отобразили этих девушек, это пастельные тона. Меня иногда, вот знаете... Весело впечатляют их находки, символы, которыми они показывают то, что хотят. Пастель вообще это такие красивые мелочки, которыми рисуют очень порой яркие изображения. Но почему-то пастельные тона ассоциированы именно с той гаммой, что вы видите. Так изображены девушки пастельные. Мужчины же яркие, но безликие. У них нарисованные рожи. Они безликие. Флаг генмодифицированных людей. Жемчугу вообще это звезда Альнилам. Не знаю придираться ли тут, потому что клип вроде бы о другом. В общем, мы прекрасно поняли, да, это туманность Конская голова в созвездии Ориона. И вот Альнилам. Их трое, как три звезды, может, уже придираясь. Но вот эти два символа так используют. Кстати, звезды там голубые в поясе Ориона, все три. В галактике Млечный путь. Так что тут я, может быть, придралась. Люстра Люцифер. Короче, чем больше смотрю, тем больше нахожу. Да, эти самые, как две колонны. Цветочки. Они врываются в ограбленную территорию, бушуют, но. Ну и Да, бушуют. У нее забирают еще какой-то ресурс. Кто... Кто такая теперь шестерка, если это расположено рядом с ее туфлями? А тут может быть очень двойной смысл. И про которую снимают, и может быть. Какие-то галактические силы, ведь на шкуре коровы это происходит. Или третий вариант политический, геополитика, кто-то стал шестеркой, не знаю. Рядом лежит пиковая дама и пиковая восемь. Ну пики, это же война. Пики, война. Пиковая дама устраивает войну. Кто-то в роли шестерки. Вот здесь уже не так выражено, но зрачки вертикальные. Вот здесь больше видно вертикальные. Ну все так основное по этому клипу. Я больше не знаю, что добавить. Поросенок и люди в заложниках. Ну так в том числе пастельные тона и безликие но острые биороботы, видимо, видят и геополитика эту ситуацию. Сзади медведь, опять-таки, славянский медведь. Или, или какой? Или немецкий? Ну, скажите свое мнение. Вот они предсказывают такой сценарий, желая забрать свое. Из космической политики я хочу напомнить, что есть вещи, о которых мы не знаем. Так, село европовка Союзная. извините, я буду говорить изоповым языком, европовка Союзная вместе составляет ровно одну десятую часть площади Европы. То есть если сопоставить площадь стран, сумма уже посчитана. И одно время это число чуть-чуть не совпадало в большую сторону. Когда я это посчитала, представьте себе мое удивление, когда британовка объявила Brexit и вышла и там еще остается маленький зазорчик и кажется, что уже ничего не может еще больше приблизить к точному значению но в Европовке там в Союзной есть еще страны с маленькой территорией то есть я еще предсказы предугадываю допускаю, что еще какая-то маленькая страна может быть выйдет из союза то есть там территория четко ассоциирована с одной десятой спутника Юпитера. Что касается, классный трюк. Что касается М -м... Плутоновки. Плутоновка состоит из двух сел: мамонтовой деревни и села Крайнего. И вместе составляет ровно площадь Плутона. Если вы верите, что что это совпадения нечаянные, знаете. Это ваша позиция. Я уже в такие совпадения не верю. Я все больше и больше убеждаюсь, что среди нас ни символов нету, даже там, где мы их не ожидаем. Любое сказанное нами слово – это часть кода, которая когда-то, однажды, будучи записанным, однажды на что-то повлияет. Ну так вот, вместе два села составляют ровно площадь Плутона фамилия президента главнокомандующего там достаточно лишь немного переставить буквы и добавить букву Л и получится Плутон и гороскопы этого президента по крайней мере объявлены я не знаю это его настоящий или нет то же самое мне было интересно Плутон обозначен какими-то ну, акцентированными аспектами да у него там аншлаг в гороскопе президента. То есть по посмотрите, кто найдет. Я не смотрела гороскоп второго президента, но вот так. Так что я сейчас призываю вас не, не ссориться, хорошо это или плохо. Ни в коем случае. А признать, что есть что-то, чего мы не знаем и не видим. Есть что-то над нами, и то, что мы считали пещерные истории фашизм и коммунизм, они попросту продолжают существовать, назвавшись другими названиями. И фашики, которые связаны с котами, исходя из клипов, которые я нахожу, они связаны с какими-то котами, Я не про все кошачьи расы, а именно про эту. И фашики, они просто получили всю ту же ЮАРУПУ, через э, другую хитрую схему. То, что они завали, завоевали ранее, они просто получили через другую хитрую схему. Что касается Плутоновки, то в 2014 году, ну, на сказочной планете Z, э, все началось с нулевой даты. В 2014 был, был выпуск... Э, Одного блогера, который показал, что два президента общались как друзья, как сотрудники одной компании. Когда все друг другу перегрызли горло, когда все передрались, пересорились, восприняли за правду, эти общались спокойно и планировали, какой трэш они еще будут делать, и договаривались за деньги, за что-то. Я там больше не поняла. У меня что же тоже предел понимания, а я политику в принципе не очень. Для них это все не по-настоящему. Они сотрудники одной территории, одной компании. И они устраивают трэши. Они устраивают трэши. Обратите внимание, что сильным мира сего никогда не нужно устраивать ни революцию, ни войну, ни голосование – когда они хотят какую-то страну переписать в частную компанию, что было с «Джермановкой» или с «Мамонтами», и с «Мамонтами» тоже. Им не нужны никакие катаклизмы или разрешения народа, чтобы сделать какую-то валюту облигациями. Рублевка, да? Им не, не нужны нужно объявлять что-то людям, чтобы развалить или э, сохранить СССРовку. Сейчас говорят, что СССРовка жива. Им не нужны какие-то дополнительные события, чтобы тихо оформлять, как они хотят. А может быть, СССРовка и была развалена 10 раз и пересобрана 10 раз юридически. Мы не знаем даже. Им не нужны дополнительные разрешения для таких действий. И когда они устраивают искусственную войнушку по вычищению молодых парнят, нам внушают, что в наш век ядерного оружия и других волшебных технологий, о которых мы многих просто не знаем, что в наш век паренек, Бегающие с ржавым ружьем что-то решает в геополитике. И там же тысячами пропадают. То есть я призываю, я призываю понимать, где искусственное, а где настоящее. Исходя из 2014 года, и вот недавно этот ролик показали, я уже не знаю, кто О, моя ясновидящая техника опять прервалась на самом интересном месте. Я уже привыкла к тому, что мир компьютера это тоже форма жизни. На самом интересном месте. Тут уже не клацает, я, пожалуй, не буду ничего трогать. он как будто знает, что я тут говорю, знаете. Ну так вот, ну так вот, русскоязычное население это вообще государство над государствами, которое не признает нарисованные нам границы. Мы общаемся друг с другом, потому что у нас склейка, потому что мы одно, Мы разные, но нам вместе комфортно общаться. Да? Где общение, там вслед за общением идут другие контакты, экономические, и это просто защита. Когда на весь мир кто-то знает о чьей-то беде. Да. И э, нам критически нельзя допускать, чтобы нас так по-тупому ссорили. Кто не верит, вспоминайте четырнадцатый год. Это канал Саши из Флориды. Он показал диалог двух главнокомандующих, двух враждующих государств, как они общались. Это все фейк. Это для них не по-настоящему. Это фальш. Да, из космических новостей, правда, прошла новость, что один из президентов э, нашел себе еще одного космического союзника. И буквально незадолго после этой новости, вот то, что мы видим, может быть еще и такой фактор. И все-таки, когда им надо, они без всяких войн договариваются и делают свои юридические переоформления, как хотят. Они прекрасно могут это делать. Воины они устраивают по каким-то причинам. По каким? Если бы кому-то было невыгодно, ее бы никто не устраивал. Но мы видим, что каким-то образом обогащаются даже. Мы видим бардак. Вот под предлогом войны, вот первая причина войны, под предлогом войны вводятся ограничения. То, что я наблюдала просто. Это под шумук просто вводится всякий, всякого рода изоляции, касающиеся валюты, электронных денег, транзакций, сразу общение, соцсетей, транспорта. Это война с человечеством. Это ограничение, загнание в рамки под предлогом войны. Раз, это экономический топят страну. Два, и под шумук просто солдаты с ружьями закрывали заводы. Это не касалось военных действий. И три пропадают без вести, а четыре человечества выглядят по-дурацки из космоса. Эти обезьяны всегда ссорятся. Вот такие вот причины преследуют, как по мне, любая война. Любая война искусственная истребляет молодых парней. Так что, кто собирается эмоционально, серьезно это воспринимать и, и там, бушевать на национальную тему, я таким однозадачным людям скажу, что им рано в конспирологию, зато не поздно к врачу. Как говорят, поздно, когда ноги холодные. Пока двигаетесь, подойдите до врача, кто сильно тут за национально жжет, дойдите до врача, и пусть он выпишет хорошие, крепкие, успокоительные. Нельзя быть таким простоголовым. Таким простоголовым. Ссорить нас ⁇ это первая задача, разделяя властвую. Для сильных мира сего это никогда не по-настоящему. Надеюсь, я была правильно услышана. Пиши, пиш, пишите свое мнение только в том случае, если оно не агрессивно. В одном случае я буду вынуждена вытирать комментарии, потому что мне тоже не нужны. Колючки колючки каналу, потому что я говорю, мне и так очень много чего даже на этом канале не системой. Я, например, не могу вставлять скриншоты вообще, ну, скриншоты эти, видео, ролики, фрагменты. Другие каналы могут, я не могу. Сейчас нагнетается еще больше паники, потому что с полок, Сами сотрудники супермаркетов массово убирают алкоголь. <смех> это могло бы быть смешно, но дело в том, что самая первая помощь помощь, если ранение самое дешевое это антисептик, водка. Для нервов, если у кого-то стресс, самая первая помощь тоже, тоже. То есть мы видим, как нагнетается. гнетается. Хронические алкоголики сейчас, может быть, будут бушевать и досаждать своим близким. А может и нет. То есть, рассчитывая на ваш здравый смысл, говорю, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч.